насколько я тоже анализировал литературу и в декабре был тоже очень была интересная конференция в Швейцарии по кросслинкунгу. На сегодняшний день все-таки кросслинкунг по которому убирается эпителий намного более эффективен. Трансэпителиальный кросслинкунг намного менее эффективен. Несколько можно увеличить, увеличить эффективность, используя системы ионтофореза. Это итальянские наши коллеги разработали такое, но тем не менее даже трансэпитериальный кросслинкинг с ионтофорезом не соответствует той стабильности и той глубины самого эффекта кросслинкинга, который вы достигаете, если вы убираете эпителий.